Ты уйди, ты, ты уйди с ихней территории, видишь, он заступается за, заступает, за этих. Все, все, все, все, ушел. Все, все, Гринюшка, ушел, он ушел. Молодец, молодец, хорошо заступаешься. Это считается, что он меня избил сейчас, да? Он тебя выгнал со своей территории. Гордец. Гриня, солнышко. Ты не солнышко? Молодец. Да твоя капуста твоя лапой пришла. А ты не кричи. Все, утихомирился. <свист> Чего он пришел? К твоим гусыням? Он к твоим гусыням пришел, да. К твоим пришел. Покосишь, что у меня гнездо сделать? Смотрит он, Пришел, да. да вот, ты вот так вот его, да? Да, ты вот так вот его. <клес> <клес> да, да, да, да, да, да, мы с тобой утром разговаривали, да? Мы разговаривали с тобой утром. Да, у нас с тобой все хорошо, ведь. Любой дружба, жвачка. Так он на меня смотрит писать. Одним глазом только посмотрит. Любой дружба, жвачка, да? Все хорошо, ведь. Все хорошо. Да твоя, твоя гусыня, я ведь не претендую. Нет, я не претендую. Бери, бери, солнышко, ешь. Бери, бери, вкусная капуста. Да. Твоя капуста, твоя, я не отберу. Всё, выгнал! <рик> Молодчинка! <рик> да, Гриня? <рик> молодец, молодец! Отстоял свою территорию, да? Отстоял свою территорию! Все хорошо вот так вот да вот так вот Это твоя гусынка твоя гусынка да твоя! Петухи ха, петухи дразница, дразница. Петухи, Гриня, петухи дразница, да, ха Дразнятся, да? всем маленького. Ну все. Все, все, все, я закрываю. Все, закрываю. Да, молодец, молодец. Павлик, снега зачерпнуть. Этот вытряхни. Свеженько. Да. Гриня. Гриня. Все, спрятал всех, да? Всех спрятал. Умничка, умничка.